Только жили в обороне, что уже с передовой Сами шли, бывало, кони, как в селе на водопой. И на весь тут лес обжитый, и на весь передний край У землянок дымовитый раздавался пюсилай. И прижившийся на диво петушок, была пора, По утрам будилкам дива, как хозяина двора. И во славу зимних будин в бане пару нежелей Секлись вениками люди, вязки собственной своей. На войне, как на привале,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 И дождался, слышать Теркин, «Взвод за Родину! Вперед!» И хотя слова он эти, клич у смерти на краю, Сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою. В душу вновь они вступали с одинаковой той властью, правдой и печали, Сладкой горечи святой, с той силой неизменной, что людей в огонь ведет, Что за все ответ священный на себя уже берет.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 кто в село ворвался первым, знать на месте пожелал. Доложили, как обычно, мол, какой-то взял село, но не мог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен Теркин вырвалось, Василий. Это был, конечно, он.